Привет, друзья. Я по традиции отвечаю э, видео на ваши вопросы. Я не люблю писать ответы. Проще как бы вот так вживую отвечать, да, Мне для меня. Вот. Первый вопрос такой. Экопрут спрашивает. Очень интересное видео. Спасибо. Лайк. А что это за белая клеенка или ткань в начале на будущих скалах? А, -а, -а, -а хе -хе, Это такая фотка интересная, да. Смотрите, что это такое. Да, это действительно пленка, она набитая внутри пенопласта мягким материалом для создания трещин. Понимаете, она привязывается к фактуре, она привязывается к фактуре, и потом сверху облепливается бетоном, и потом, когда бетон застывает, ну не сильно застывает, а под подстывает. Это фактура вытаскивается я стою, и и получается трещина. Таким образом мы создаем маленькие большие трещины фактуре. Вот такой ответ. Спасибо за видео. А сетка что из себя представляет? Это на скалах, да? Значит, сетка э, оцинкованная, сварная, 12 на 12, толщина прута до 0, 9 Ну, вот так. Артем Черных. Константин, здравствуйте. Подскажите? По закладным трубам в биоплату Диаметр и толщину отверстий Закладные трубы в биоплаты Я беру э, диаметром 110 Специальные дренажные трубы вот, Они должны быть прочные Забыл, как маркировка называется Короче говоря, э, чтобы возможность была заглубления до 2 метров Толщина отверстий э, У них уже э, Отверстия в этих дренажных трубах Уже заложены с заводом Они разные бывают вот, но их на самом деле не очень много э, наименований. Я рассчитываю таким образом: я рассчитываю производительность насоса и высчитываю, диаметр принимающей трубы. Меряю количество отверстий и таким образом рассчитываю, рассчитываю какое, э, ну, какое, какая длина количество отверстий уже есть, какая длина трубы должна быть заложена в биоплату. Вода должна протекать спокойно в трубу. Викант Добрый день, Константин. Очень познавательное видео. Хотел узнать, какой фундамент создается под каждую скалу. Фундамент как-то рассчитывается или он, или он универсальный. Есть желание в дальнейшем попробовать у себя на даче сделать скалу по вашей технологии. Отвечаю на этот вопрос. Смотрите, если скала до 2,5 метров, вы просто можете заглубиться на полметра и сделать под скалу ленточный фундамент. Вы, вы, вы делаете выпуски э, арматуры, которую закладываете. Никаких особых э, здесь условий нету. Вот, значит, э, Если, э, допустим, будет глубина промерзания у вас больше в регионе, допустим, да, то есть полтора-два метра, если будет глубина промерзания, то даже если лед где-то этот скалу э, сдвинет, выжмет, как говорится, да, немножко под, его, и, ее сдвинет с места, то в этом случае ничего страшного. Вы просто весной сдел, делаете анализ, экспертизу, смотрите внимательно, если появились трещины, вы просто их зашпаклевываете тем же самым э, раствором вот, гидроизоляции, подкрашиваете и все. Ну, на самом деле э, такое бывает редко. Такое бывает редко. Это, это бывает только на сильно, хорош, сильно подвижных грунтах. Если э, эта скала... Есть за, за что зацепиться. Если у нее площадь опоры большая, то она в принципе стоит вот на таком простом фундаменте. Если же высота скалы больше двух с половиной метров, три метра или выше, то в этом случае необходима необходим конструктивный расчет. То есть в этом случае нужно вызывать конструктора. Вот, он, ну, это так мы делаем, да? То есть если высокая скала ей, ей, ей не на что опереться. Вот, то в этом случае мы вызываем конструктора, вот, и он уже рассчитывает нам конструктив, то есть количество арматуры, какой фундамент там и так далее. То есть вот таким вот образом устойчивость этой скалы и так далее. Вот. Я не рекомендую вам вешать скалу на, скажем так, устроенные стены, построенные, да, подпорные стены, я не рекомендую, опять-таки, без анализа, без конструктивного расчета. Почему? Потому что, если стена, которую вы хотите обработать, ну, как, ну обрамить этой скалой, да, то есть сделать, сделать красивую скалу, там, фактуру, если стена довольно-таки большая, то надо учитывать, что она имеет очень большой вес. Этот вес, конечно, можно посчитать, понятно, но, возможно, эта стена, которую вы хотите задекорировать, не рассчитана на такие нагрузки, не рассчитана на, на, на, на тяжесть этой скалы первоначальном проектировании да то есть так, тогда когда закладываются э, ну, фасады проектируются да? то есть э, прочность стен прочность конструкций несущих зданий вот. то есть, в этом случае нужно обязательно делать экспертизу у нас не раз были случаи когда э, нас просили задекорировать помещение некий, некое помещение да то есть мы в этот момент обращались к конструкторам которые, которые проектировали здания и нам не разрешали э, на это здание вешать нашу конструкцию. И даже не разрешали сделать рядом ее. Потому что, потому что вес конструкции давил на фундаменты. Фундаменты выдавливались и могли нарушить само здание. Спасибо, друзья, за внимание. Сегодня, на сегодня все. Вот. Не буду вам надоедать своими нудными ответами. Вот. До новых встреч. Пока. Задавайте вопросы. Буду рад на них ответить.